Им стауза биля, мисмалляхи рахмани рахим. Упелля ком лялета сиами рфату илля илля нисаи ком. Хуна липасу лком вам عنكم. وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل صدق رسوله. صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم Хвала Всевышнему Творцу за все блага, за то, что сделал нас из числа уверовавших в Него, и за то, что Он сделал нас из числа последней общины, последнего пророка Мухаммада Мустафа, салли Аллаху Завтра, по воле Всевышнего Творца, первый день поста и первый день нашего муаббеля. Му'кабля означает чтение Корана, который был во время пророка, когда он читал, его слушал ангел Диабраиль, алейхиссалям, и наоборот. Ангел Диабраиль читал, а пророк его слушал. Это называется му'кабля. Здесь вопрос не стоит, если я умею читать, могу ли я не слушать. Такой вопрос не стоит, потому что пророк умел слушать и умел читать. также и ангел Диабраиль умел читать, но также умел слушать. Поэтому это было, это было сунной пророка му -кабаля. То есть, именно обращаясь к тем, которые говорят, не умею читать, именно, во-первых, к ним, чтобы они здесь были завтра во время асар Маза. Кто же умеет читать, если придет, тоже сделает сунной пророка, потому что пророк умел читать, но слушал, как ангел читает. Также ангел умел читать, но он слушал, как пророк читает. Поэтому с Времени намаза и кенде аср до Магреба как раз хафиз, выучивший весь Коран, сохранивший его, сохраняющий, даже таскающий хамиль, который переводится не только как беременный, но и таскающий, то есть именно как он таскает, он тащит в себе данную ношу, которую горы не приняли. Об этом мы читаем все время в суре. после вечернего намаза хашир, аяты хашир. Ху Аллаху лави ла Илля Поэтому каждый день по одному джузу с намаза Аср до намаза Магриб будет один джуз по воле Всевышнего читаться Коран. За чтение, естественно, есть вознаграждение, за слушание, и тот, кто будет сидеть, будет следить за хатом. хатам, тот, кто и не умеет читать, и не умеет следить, буквы не знает, если будет сидеть хотя бы рядом, то, быть может, он получит аналогичное вознаграждение чтеца хафиза. Соответственно, в конце месяца мы будем хатам Кур'ана посвящать. А в Священном Коране есть исма А'азам, это высочайшее имя Аллаха, кто этим именем будет дура делать, его дура непременно примется. Если в этом мире все мечтают загадать желание, когда происходят какие-то явления природные, то вопрос верующему мусульману, разве он не мечтает, не желает ли, чтобы его принялась? Ведь он всяко в чем-то или в ком-то нуждается. Поэтому это как раз-таки один из бонусов, чтобы его дуа, ну, наконец-то принялась. Это один момент. Второй момент — Завтра мы совершаем намаз в Магриб, и получается разговление. Есть изречение пророка, где говорится, что спешите с разговлением, и у нас возникает момент, когда люди торопятся взять финик, а сам начался, не начался, не завершился, он уже торопится почему? Потому что есть хадис. В данном хадисе есть не просто прямой смысл, что, как буква «ед» прочитал и узнал, а, надо спешить, надо бежать, не думая, что таблица намаза имеет ли погрешности, связанные с солнцем или нет, то есть плюс 3-5 минут. Можно ли? На это человек должен, во-первых, обращать внимание. Во-вторых, спешить с разговлением идет речь про… Во-вторых, про намаз. То есть, когда человек совершает намаз, а именно Магриб мы делаем по нашей традиции, после намаза обычно мы кушаем. И вот здесь важный момент, что в некоторых книгах говорится, что выполняя фарс, три ракарата и две сунны, уже надо делать коллективно и идти на трапезу. То есть, зикар субханаллах, аль аллах, акбар, Нужно ли читать, когда весь мысль, желудок, где в столовой? Это в некоторых книгах сказано, что сону завершили, общие два сделали. Именно общие, потому что именно в коллективе есть благо. Не по отдельности прочитали и пошли уже там за стол. Нет, именно вместе. Это второй момент. И самый интересный момент – это мы Кушаем вместе. Мы много говорили про слово баракет, барака, благо, которые невозможно купить, в отличие от здоровья и любви и счастья. Это все можно купить. А вот баракет, благо, невозможно купить. Поэтому мы вместе кушаем. И соответствующий вопрос, конечно же, если кто-то скажет, а можно я дом буду кушать только при нем На этот счет есть хадис, который произошел со спадежником Ади бин Хатим Радиллаху Анху. Это как раз таки с аятом, который был прочитан до намаза, до, до Вагаза, где говорится, бисмалати рахмани рахаим, «Колю ашрабу хаттайятабайна лакуму аль-хайту аль-аб-ядува мина аль-хайтал ас если достойно перевести, Кушайте и пейте, пока вы не будете различать черную нить, белую нить от черной нити. Это дословный перевод. Обычно люди, которые руководствуются переводом Корана, думаешь, это оригинал, а это перевод, входят в заблуждение. И вот как раз-таки сподвижник по имени Ади бинт, бин Хатим Радиланху Оказывается, при жизни он держал под постелью две нитки, черную и белую. Это было с целью выполнить священный аят. Ведь а в аяте что, говорит Аллах? «Кушайте и пейте, пока вы не различаете белую нить от черной нити». Это пророк процитировал, сказал, что это священный Коран. И спадельник сразу же начал руководствоваться, жить получается из теории в практику. Он уже начал практиковать. По воле Всевышнего, данный сподвижник решил все-таки рассказать свои действия пророку. Не знаю, что его сподвигло, но он все-таки рассказал. Он рассказал, что у него под постель есть две нитки, которые являются неким индикатором, можно ли еще кушать или нельзя кушать. Это был индикатор. А что пророк ему сказал? Твоя постель в действительности широка. Твоя постель в действительности широкая. Почему так говорит? Потому что широкая у нас что? Это горизонт, она широкая. И вот про говорит, цель данного аята – темнота ночи и свет дня. То есть намек на то, что с нитками сидеть нельзя. И имам Навави объясняет данный аят, данный хадис, и причину реакции сподвижника Ади бин Хатима тем, что как раз является ответом, можно ли кушать дома? Вот ответ как раз на этот вопрос. Имам Навей говорит, что данный сподвижник по имени Ади бин Хатим не жил в медине с пророком и посещал урок непродолжительно. То есть он было время приходил на урок, сухбет ассала сахаба, то есть беседа, не было времени, возможности не приходил. Соответственно, он знал ли, что вчера, вчера пророк рассказал, он не знал. Сегодня он пришел на урок пророка, он слышит урок, но связать он сможет, что было вчера? Нет, ведь он вчера не был. И он жил не в Медине, а вдали Медины. И он редко посещал уроки. И вот из-за отсутствия продолжительности он данный аят понял неправильно. Также имам Навер говорит, почему так произошло? Потому что в то время в пустыне, это сейчас город красивый, высокие дома, а раньше было пустыне, как долина. Вторая причина, почему так произошло с аятом, где написано, как мы видим глазами, белая нить, черная нить? Почему произошло такое связь? Где нить? А где какой смысл? Имам надо говорит, что это от, отсутствие факихов в постели было мало факихов. Поэтому среди сподвижников есть сподвижник, который называется мучтахид, и есть сподвижник, который называется просто сподвижник, но не мучтахид. В чем отличие? Отличие в том, что сподвижник, который является мучтахидом, во-первых, он чем отличается? Он каждый день посещал уроки пророка, поэтому стал мучтахидом, и он мог вынести решение на основе аята. На что опираясь? На ну, то, что пророк объяснял вчера, позавчера. А вот спаднижник Аади бин Хатим, он неправильно понял, потому что он не мог каждый день посещать. Поэтому цель наша не просто ведь кормить пловом, супом. Нет, цель кормить дух. Сначала, конечно, мы кормим свою душу, кормим тело, кормим. Намаз совершили. «Поели тело довольный, довольное наше тело». Далее мы переходим на духовный урок, духовную пищу. Если нет духовной пищи, данное тело может просто ошибаться. Как говорил Иисус, не только хлебом будет жив человек, а Словом Божиим. Хлебом только жив можно? Невозможно, говорит Иисус. Поэтому нужен кроме хлеба еще духовная еда. И третья причина, почему так произошло с этим спадеджиком, имам Навеви Навев говорит, что в диалектах арабских, в племенах, была разница в словах. И в некоторых диалектах слово «хайт», которое в священном Коране идет как «хайт абьет», «хайт эсвет», переводится не просто «нить белое и черное», а переводится данное слово как «цвет». Поэтому и говорит, у тебя постель широкая. То есть как возможно держать под постелью горизонт? Ведь речь про горизонт идет, про рассвет и про ночь. Поэтому здесь имам Нави говорит, что это было связано с тем, что данный исподвижник не знал данного диалекта. И среди других наций ведь есть слова, которые разные имеют значение. и среди чуваш, и Марии. а Одни и те же люди, язык один и тот же, но слова имеют разные смыслы. И, соответственно, раз наша тема – пост, то мы совершаем пост, и здесь есть термин как «фаджр садик. То есть это все объясняется данный аят. Почему Аллах сказал «белая нить»? Черная нить, а мы его переводим совсем по-другому. Почему? Потому что, если возьмем суру Кари'а, многие выучили слово Кари'а, и суру Кари'а там говорится, хауя». У кого весы, вознаграждения будут легкими в сутне, когда будут взвешиваться, Аллах говорит, его мама будет пропасть. Мама пропасть, разве мама у нас... Пропасть у нас же мама – это две ноги, две руки, длинные волосы. Человек же, Аллах говорит, мама будет пропасть. Что это означает? Первоносный смысл. Или же, как мы слышим, фатиха – это ум мулькитаб, фатиха – это мама Корана. Разве мама Корана есть? Его никто, по-моему, не рожало. Но почему фатиха называется мамой? Это все указано на то, что есть смысл иной, иносказательный. Поэтому данное слово «фаджир как раз таки означает это... Белая полоса. Почему именно белая нить, Аллах говорит? То есть именно связывают ученые. Почему именно нить он говорит? А смысл совсем не ведь нить. А это что? Это заря. Но почему Аллах не сказал заря, а сказал нить? Потому что как раз, когда смотришь на горизонт, видно, как будто белая нить натянута. Как будто белая нить на горизонте. Поэтому в религии... Терминологию некоторые ввел сам Всевышний Аллах, некоторые ввел сам Пророк. Терминологии. Поэтому в Фаджер-Сада как раз идет терминология не от какого-то ученого, а от Всевышнего, от Пророка. Соответственно, кто не владеет терминами, открывает для себя много дверей ошибок. А именно я говорю про пост. Потому что столько часов без еды, без питья, если выяснится, что пост был нарушен, тяжелое положение. Поэтому Феджер это называется белизна. Белизна не в смысле, который мы им а белизна, белая полоса, это называется Феджер. И еще не просто Феджер, а Феджер Садок. Есть Феджер Кэвип, есть Феджер Садок. Есть ложный рассвет, есть рассвет достоверный. Поэтому Коран является доводом для всех, в этом никто не спорит, нету спора. Но весь запрос в толкованиях Корана. Перевод здесь, повторяюсь, никак, никак никак, никому не поможет. И в данном аяте именно руководствуется толкованием, которое называется по-арабски «бирривая», Теосир бирривая». Что означает «толкование Корана с преданиями, с риваятами». Риваят. А толкования Корана много. Коран. Тафсиру Кур'ан бил хуран Тафсиру хуран бис Сахаба. Биттаби'ин. Таких только минимум четыре, которые я перечислил. Это все толкования Корана. И они все имеют углубленные знания, которые в переводе Корана просто не видно в русском языке. Соответственно, тот, кто переживает за свой пост, за свои деяния, за намаз. А мы те, которые переживаем. Мы же не просто пришли, чтобы отсидеть время, или же просто отказаться от еды, чтобы быть стройнее. Вот как раз таки он должен знать данные темы. И именно книги Фикха. Но если еще, конечно, после этого останется вопрос, у кого-то что скажет, все-таки я дома поем, ответа больше нету. Как сподвижник Ади Ибн Хатим стал для нас в данном случае образцом, что он, будучи сподвижником, но лишился, временно лишился, до смерти он все-таки исправил свое положение, ибо он пошел и объяснил это пророку. Всевышний Аллах все-таки ему внушил пойти к пророку, а не руководствоваться своим мнением или же положением. Далее завтра первый день, а она начинается уже сегодня. По Исламу ночь опережает, поэтому после захода солнца начинается месяц Рамадан, а завтра уже мы встаем на сухур. В каждом регионе есть свой муфти от слова фетве означает «выносящее решение». В Коране и в словах пророка есть указания, например, «Мен мата имам мата «Кто умер смертью невежды, кто это, кто не знал своего имама со временем». Поэтому есть люди, которые имеют разрешение на вынесение фетвы, если раньше это было мучахидой, например, у нас сподвижник это Ибн Месрут, от которого мы и выполняем Атахаяд, ат и про поднимание пальцев, и всего этого, желательно или нежелательно, это все от Ибн Месрода мы берем. А не говорим просто, это Абу Ханифа, нет, Ибн Месрут, сподвижник пророка. Абу Ханифа просто для нас это довел легким путем. Поэтому по решению муфтия а он берет на себя ответственность. Восход Солнца 6.46. Завершение сухого 4.46. Можно ли до восхода Солнца, можно ли до Азана? Вопрос разрешенный, поэтому фетва 4.46 уже нельзя кушать. Некоторые умудряются все равно кушать до Лазана, но вопрос: а зубы чистить, ты поуспеешь? И хлеб, кусочек не боишься, что уйдет и все. Твой пост на этом не завершился. Хотя еще не начал, а уже завершился. Поэтому здесь надо чуть-чуть иметь хотя бы богобоязности и не рисковать, нежели рисковать. Кстати, смотрит на 5.06. Если посмотреть, получается между завершением сухора и до намаза 46 и 06 15 минут. Кто-то может взять 10 минут, но не меньше. фиде. Это тот, кто не может совершать пост 200 рублей, 304, в зависимости от положения, кто как уровень, кто что на завтрак кушает. Он сам уже думает, он богатый, либо средний. Он уже смотрит на свой завтрак и говорит: а кто это вычисляет? Сам вычисляешь по своему завтраку. Если кушаешь черный икуру, значит ты богатый. Если кушаешь только финики и воду, значит ты бедный. Значит и должен кормить кого. Того, кто не может спаситься финиками, раз ты финик кушаешь. Если перевести на деньги, то это будет 200, 300, 400 рублей. Что же касается заката, кто хочет, точнее, кто обязан, это 539 тысяч рублей с условием. Естественно, два условия есть. Если есть в сейфе или в банке 539 тысяч рублей лишние, без электричества, без газа, без воды, то есть он все отнимает, если есть то с этого дает 2,5%. Это очень маленькие деньги. И, соответственно, кто не может совершать пост, он кормит одного человека утром и вечером. И так 30 дней. Итого получается завтрак, ужин. И умножаешь на 30, получается 60 «Раз должен накрыть стол, если человек не держит пост. Ибо утром сухор, вечером ифтар» — образуется два. значит два раза должен кормить. На 30 умножаешь образуется 60 столов, будет получается. И поэтому, кто не может совершать пост, может прийти к нам. Мы постараемся уложиться на 10 тысяч рублей. На стене висит список. Кто думает, что это дорого, сейчас можете посмотреть цены на рынке. Кто скажет мало, аль-хамдуля помогает, иншаллах, справимся. Но единственный вопрос, опять же, возникает каждый год люди, которые говорят, я сам дома сделаю и сам все оформлю. И вот тут возникает одна из смут, когда люди сидят, кушают и говорят, а вчера вот был козловок». И кумыс был, и соки были дорогие, чем сегодня. Это уже начинается смута из-за того, что человек приготовил дома. Поэтому здесь, если кто-то хочет приготовить, то надо смотреть на уровень нормы ужина. Не просто я вот ем дома э, лобстера и приготовлю завтра лобстера, потому что я сам ем лобстер и поделюсь лобстером зачем. Как мы будем на наймас считать 20 сорок летов? В желудке будет полно еды, да и у кого есть разум, должен понимать, что надо вечером кушать мало, а вот на сухур много. Но у нас, конечно, мозг так устроен, что мы сначала кушаем много-много на ифтар, а на сухур потом кушать не можем. Конечно, как возможно на сухур кушать, если ты перед сном объелся? Поэтому чуть-чуть супа, чуть-чуть другого, хлеб, чай, молоко, все, хватит? Этого достаточно, потом на намаз будет тяжело. Люди скажут, а у него вчера был дороже, а у меня был дешевле. Вот этого не надо делать, разделений. И в завершении проповедей это одна из важных правил, суть наших поклонений, суть поста не просто для тела или для пользы тела, или для души. Суть не просто в том, чтобы выполнить долг, ведь это долг, фарс, это фарс, пост совершать, это фарс, это долг. Поэтому задача, цель не просто выполнить долг перед Аллахом и быть чистым. Я чист перед Аллахом. Нет, это не цель. Наша цель является, чтобы он был доволен. И поэтому в Коране Аллах говорит, Маридува на меня Аллахи Акбар». Довольство Аллаха выше. Поэтому цель, чтобы он был доволен, чтобы мы достигли его довольства. Поэтому проведем Шикарно проведем так среднее, зависит от чего, а Аллах будет доволен этим действием или нет, а не народ. Поэтому вот это надо учесть. Главное, чтобы он был доволен.